Привет, ребята! Все мы знаем, что тренды — говно. Но тем не менее, людям нравится, а мы можем с этого посмеяться. Я предлагаю немножко пробежаться по трендам, я выскажу пару колких моментов. Но сначала затянутая песня. Подбиваем! Тренды, тренды, тренды — говно. Бывают снова, а чистый рядной дном. Это просто тренды, тренды, можно уйти. Сейчас будет гениально. Погнали. Берем YouTube, заходим во вкладку в тренде. Ну no, нахер. No, no, no. Brain Maps, блин, вернулся. Я помню, что когда-то это был просто маленький мальчик, который при этом был бешено популярный. Мои сверстники, которые в тот момент пытались добиваться чего-то на YouTube, бомбили по страшной силе, что у него есть популярность. Хотя мне его видео казались довольно заразительными. Прикольные были видео. Почему я как обычно выгляжу, как будто я... На заводе три дня работал. Нет, чувак, выглядит как будто ты учишься на гуманитарном факультете гуманитарного университета и вышел ты только что из библиотеки. А в библиотеке ты читал. Руководство для хипстеров. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Давненько этого не было, не так ли, Гайс? Да, примерно с 2010-го. Кстати говоря, в свое время я мечтал стать ютубером просто, потому что тогда была распространена практика распаковывать посылки с подарками от своих подписчиков. Видимо, тогда была первая волна подписчиков YouTube. Сейчас она как бы повзрослела, и эти люди способны ограбить квартиру. Поэтому блогеры больше не оставляют своих адресов своим подписчикам. Потому что я люблю есть еду. Чувак, это обувные коробки. Какая еда о чем ты? И, кстати, да, у вас есть хорошая возможность отравить меня. <смех> Класс. Но она какая-то слишком легкая. Подозрительно. All fucking right like. Окей, okay, давайте разберемся. Brain Maps понял, что он уже не Ивангай, даже Ивангай уже не Ивангай, поэтому он решил стать американским блогером, который говорит на русском языке. В точности, как я. Он как-то, по-моему, немножко перебарщивает. Почему он половину слов говорит на этом непонятном тарабарском языке? Эти надписи вокруг как-то оно, по-моему... Слишком. Кот, что ты там смотришь? Кэт, why are you looking at? Мне кажется, просто кот подозревает, что мне могут прислать в посылках, поэтому сразу спрятался. Да, собаку или апельсины. Для тех, кто не знает, кошки ненавидят запах цитрусов. Поэтому, если у вас проблемы с диваном, который разодран вашей кошкой в пух и холлофайбер, то просто намажьте обивку вашего дивана цедрой. На прошлом видео, которое я выкладывал на канал, комментарии были открыты. Целых два дня! What the fuck is happening? Ты перебарщиваешь, чувак, по-моему, ты перебарщиваешь. Многие сейчас скажут, Ром, ты что, занялся реакцией? Но я скажу, это не реакция, это тяжелый анализ общекультурной ситуации. В тренде это видео, которое набирают популярность с максимальной скоростью или просто очень широко популярны. Мы с вами занимаемся культурным срезом. Поэтому, если сейчас зайдет ваша мама в комнату и скажет, какого хрена ты делаешь эту хренотень, а не занятие по культурологии, вот вы и скажите, что вы срезом занимаетесь. Понимаете, в чем проблема? Почему я бомблю жопой как ненормальный? Почему очень многие люди, которые тоже занимаются ютубом, покупают себе новые стулья и кресла несколько раз в неделю? Когда ты стараешься над классными видео и вкладываешь, самое главное, что-то по-настоящему крутое по смыслу в эти ролики, заходишь в тренды. Ржавый флот. Зеленский в шоке а с министра обороны. Зеленский реально в тренде. Я недавно в поиске Google написал бюст. Не спрашивайте у меня, зачем первый э, предложенный запрос. Бюст Зеленского. То есть, как бы когда он на инаугурации сказал, что не нужно в кабинетах, вешать его портреты, то люди нашли, как вывернуться, чтобы все-таки немножко по поидолопоклонничать. Моего брата или отца посадят в тюрьму, и я должен выбрать кого. Это жизнь. Блин, ну, это не самая лучшая жизнь, я думаю. Вообще, я здесь для другого, я просто объясню вообще, в чем проблема трендов. Дело в том, что я рос на интересном, прикольном, индивидуальном ютубе. Светилами этого ресурса были Руслан Усачев, Русикин, Руслан Усачев, э, Стас Давыдов. К ним хотелось стремиться, на них хотелось равняться. Сейчас, когда я захожу в тренды, я понимаю, что эти люди популярнее, чем те вышеупомянутые, потому что они никакие вы знаете что большая часть людей идиоты есть такая вот типа статистика поэтому тот контент который заходит он типа понятен каждому только сейчас до меня дошло что контент на который мы все смотрели и равнялись в свое время он непонятный очень многим людям он очень специфичный он узконаправленный он частно интересный а вот то что в тренде это как раз вот такая ну блин не хочу говорить серая масса но в глубине души хочу серая масса канал майпек дерзкая versus Милая девочка. Скетч. Девушка, садитесь, у меня свободно. Нет, нет, спасибо, я подожду. Да садись, садись. Хорошо. А ты что не кушаешь? Мне пока просто не хочется. Да ладно, стесняйся, кушай. Сколько времени, блин, я паздываю. Ладно, давай, пока. Пока. Хоть нормально. В чем проблема была поесть при парне? Я не понял. Я не понял. Парень типа, ну ел, парень. А, ну. Не-не-не, я это все равно реально не понял. М -м -м. У тебя нагица в крутях. Возвращайтесь. Блин, нагица закончились. Я даже попробовать не успел. Иди закажи еще. Девушка, но ну мы с вами даже не знакомы. Иди заказывай, а ты сейчас на тебя кофе вылью. Ладно. What the fuck is happening? Это что, юмор? Кто-то в самом начале этого скетча не догадался, что суть его будет в том, что она охамевшая шабо... Так, сделали игровой цендер из картона. Ну, это сливки-шоу. Сливки-шоу, по-моему, хороший контент. Он очень простой, он для всех, но в хорошем смысле. У них есть вкус, хорошая структура, красивый голос у чувака, кошка. Что еще нужно? Не забуду аромат твоих парфумов. Вранці завжди пахнет свежим молоком. Ти нагадуєш мені про минуле. як в ми гралися піском. Аааа! Это прям ужасно, ребята, ужас, ну честно. Вот этот конкретно ролик, он снят хотя бы старательно. Я просто, знаете, что ненавижу в украинском юморе? Такой массовый украинский юмор. Просто презираю всей душой. Он весь построен на том, что в центре внимания тупые селюки. А я вернулся до деревни. Ребята, ну, может уже как-то пора немножко вырасти за 20 лет незалежности. Стать на следующую ступень после Верки Сердючки, там, довгоносыкив. Как-то уже может пойти вперед, пора, Нет. Вам так понравилось видео, где мы 24 часа едим желтую, зеленую, знаешь, им может и понравилось. А мне не очень понравилось. о ты дда тебе не тебя велять, одель. Я не в смысле сейчас прогнал с того, какой он странный. Я прогнал с того, как эти люди общаются со своей аудиторией, как с полными даунами. Я помню, у меня в детстве были передачи, где ведущие общались, как Даша путешественница со зрителем. Естественно, потому что это детская передача, они общались немножко как с даунами. Эти ребята делают то же самое. А мне не очень понравилось. Да, ребята, лайк, если вам понравилось. А мне не очень понравилось. Кровавая Мэри. Мэри, зачем было ее убивать? Зачем? Она же ничего тебе не сделала. Типа кровавая. Надоели челленджи, раздача денег И подобный халтурный контент Да, ого, люди знают, что у него Халтурный контент, прикольно, люди рефлексируют Я прошу их не хейтить Хотя бы потому, что после них будет выходить Хороший контент ха <с000> сука <с000> <с000> <с000> Вам очень сильно не нравится вот такой контент Но я попрошу вас потерпеть еще пару Роликов, потому что они Достаточно интересные, а потом Начнется нормальный контент Что сейчас произошло с трендами? Помним каждый свой школьный класс, у вас есть там, где заучки есть чуваки которые любят футбольчик драки и все такое маскулинное есть веселенькие творческие ребята и есть сычи как их на двоче называют когда они попали на youtube каким-то образом вот я не знаю случилась коллизия двух измерений то где нужно быть артистичным и эти люди youtube приняли решение создать вкладку в тренде чтобы это все было там ну и давайте еще Два посмотрим каких-то напоследочек. Оливия, лови ее. моя бумага в бега. Боже, она что, обладает собственным разумом? Отличие от авторов этого канала. Вот, допустим, Елену Райтман. Посмотрим последнее наше видео. Она девочка написала мне, чтобы я сдохла, и что такие, как я, не должны плодиться. Буду судиться с мамой, потому что, по мнению Дианы, она родила меня уродкой. Один парень написал, что хочет меня втащить, поэтому я ему пишу. Привет, ты там хотел... Поздравьте меня, потому что я зарегистрировалась в с чем тебя поздравить? Ты только что начала свою дорогу на дно, если что. Ну, честно говоря, вот я бы не мог назвать этот контент каким-то упадочным. Видно, что умная женщина, девушка, она ориентируется на более или менее адекватную аудиторию. Конечно, есть вот эти вот заискивания немножко... Не, это норм. Я думаю, что на этом можно остановить это желчное видео. Если вы согласны со всем тем, что я только что нажелчил, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк и пишите почему. Кстати говоря, насчет комментариев, я напоминаю, я потом случайным образом... Выбираю одного человека и рисую его. Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов, что я вас потом нарисую. Помимо всего прочего, еще ставьте колокольчик. Что еще сказать, что сказать, тренды, говно. Или нет.